Когда Рутра нарушает, он пытается как-то оправдаться, типа как в прошлом каком-то видео, он зафридамажил человека и говорил, «Откуда я мог знать, что ты там находился?». Когда Челик совершил малейшее нарушение, все сразу жалуются, жалуются на, блядь, сервере, где на нрпшные скины имеются. Это, блин, даже гениально. И вишенка на торте, мое личное субъективное мнение, простите, если кого-то оскорбил. Судя по лайкам, есть 11 человек потенциально, которые его поддерживают, вот. На момент создания ролика этого было 11 человек под этим комментарием, но, скорее всего, сейчас будет их больше. Дорогой Дэнни, если я произнес твое имя неправильно, заранее извиняюсь. Я прекрасно понимаю, почему ты негодуешь в комментариях, но ты привел недостаточно правильный пример. В первом случае, где я типа нарушил правила, я сделал это несознательно, я челика задамажил, не зная то, что он там находится за стеной, я по-твоему должен был его видеть э вот через стену, волхак установить и просто видеть то, что он там стоит, чтобы не прилететь в него, ну это бред. Если бы ты привел пример нарушения какого-нибудь где я челика убил при свидетелях сознательно, то окей, претензий нет, ты меня попустил э, перед всеми комментаторами. А тут немножечко такой вот э, примерчик ну, несуразный немного. Ты можешь думать как хочешь, оставаться при своем мнении, я тебя оскорблять за это не собираюсь, тем более ну за мнение оскорблять, ну это бред, вот. Думаю, ты не будешь отписываться и поймешь, что я тебе хотел донести в начале этого ролика. Ну а теперь начинаем. Итак, в чем суть, постараюсь рассказать кратко. Мы с моим товарищем Зипом решили сделать обзвон на админку на его серваке. И кому интересно, что же это за сервер такой, оставлю IP группу в описании. А мы переходим к обзвону. Перед началом этого ролика хочу порекомендовать свою группу ВКонтакте. Там мемчики, а также анонсы моих роликов. И еще можно порекомендовать мои сервера Arbus Project. Ссылки в описании. Так... Даня, привет. Uh, у меня новый куратор. Uh, зовут Артур. У меня не Артура, а Артур зовут, слышишь? Uh, no, yeah, yeah, yeah, sure а, no. ну да, да, Артур, извини. Я точно. Я всегда. Артур, Артур, ну, созвучит имена. Вот, правило повторял? Да, читал немножко. я понял. Ну, хорошо, слово передаю Артуру. Здорово. Сдакал. А чё смешное, а чё, клоун? Да, ну, я всегда так. Считаю... Как? После этого ржача 100% какой-нибудь мамкин разоблачитель скажет, что это постанова. Но на самом деле нет, мне это просто вот в эту же минуту, в этот же вечер Зип написал. Заходи, сейчас будем просто опрашивать по приколу Челика. Вот, мы сначала реально думали сделать реальный нормальный обзвон. Но потом что-то пошло не так. Правила знаешь? Ну, читал, повторял немножко. Ну, что такое ULX? Рассказываю вкратце. ULX это админка со множеством функций. Уяснили? Уяснили. Так, это с вроде. Что? Ну, типа письмо не строить нельзя. Правильно. Что, блядь? Ой, простите. ULX что такое? Ну, типа фашизм и так далее. Нет, ULX, что такое? Что, и для что чего он создан? С этого момента мы с моим коллегой начали заподозривать что-то неладное в его ответах. Получается, я спросил у него про а, админку, для чего она создана, он говорит, что это правило на сервере, которое запрещает там фашизм, свастики и писюны строить. Ну это, ну, это пиздец. И я даже не, сначала не понял, и по приколу ему сказал правильно. А, ладно, давай. Ну, я... Давай попроще, Джим uh, Донат. Помнишь? Джем Донат. Я не знаю. Нет, не помню, если честно <связываю> <связываю> А, хорошо, хорошо, хорошо. А систем. System. Так, это у нас фрики Короче, лучше пересдать. Фрикив, <связываю> что <связываю> такое? РДМ? без причины, то есть тот же самый РДМ. РДМ идет от трех человек. Массовый РДМ от пяти А ЛНР именно И... что такое? НЛР, может? ЛНР. НЛР. ЛНР. Это вроде этот как он? Время смерти нельзя приходить. Нет, это вообще Луганская Народная Республика, на самом деле. А Хорошо. что такое а... Криминал РП? Ну, ты самый простый знаешь. Криминал... криминал РП. Ну, криминал да. РП, это по идее это как он. Ну, типа криминальная деятельность. Типа мафия, вор, взломщик и так далее. Ну и. Ну, и как маленькая еще. Что запрещает правила, что разрешает? А сотрудничать или как? Или криминальность? Сотрудничать? Нет. Типа, ты имеешь в виду сотрудничать, либо либо что-то еще подобие этого? А, ладно, окей. Будем считать то, что это я так от балды задал этот вопрос. Правила криминала существует существуют, почитай, что она означает. Ну, потому что я не читал это правило, если честно. Я... А ты понимаешь то, что перед тем, как на админа остановиться, ты должен прочитать правила? Вот это я говорю, не помню. Я половину вообще не помню их. Так что я говорю, легче будет не передать повторить правила еще раз. Ну подожди, еще пару вопросов. Ш что такое, допустим, вот... Ну да, мы к пятой минуте уже прощупали, то что у него можно спрашивать любую хуйню, он на нее будет отвечать хоть бы что. Вот даже по этому правилу Криминал РП я реально нормально задал вопрос и ждал нормального ответа, хотя бы примерно какого-то близкого. Но он вообще херню начал нести. Переслушайте момент с Криминал РП, и поймите, что после вот этого момента мы уже додумали, что можно делать контент. Вот, например, Core.org. Будет замассовые, нарушения сильные. Угу. Так же, как и по ID, могут забанить. А чем ПТС отойди отличается? А, хорошо. вот если, если, допустим, вот ты так сделал, что у тебя лично, а, в да, номере одна буква не и читается, и что и будет? 2 -1. 2 -1. 2 -1. А, я откуда знаю. а чем одетая Винна, наверное, отличается? Блять, ну вы просто вдумайтесь, мы на обзвоне. По админке в Грисмоде опрашиваем Челика, используя автомобильные термины, блять. Вин номер автомобиля, ПТС, сука, автомобиля. Что будет, если буковка в вин номере не читается, он говорит, что будет тогда по иди баниться. Потому что там какая-то система не позволяет обойти бан. Пойди, блять, это такой клоун, сука. Я я типа вот, пойму, там, Uh -huh. А вин номер а можно, я... да, сменить? Ну, сменить. нету Стоп, стоп, стоп, я тебе подсказку дам, его можно перебить Это в компе вроде, да? Ну да, там пять тысяч за, за одну цифру, а цифр, по-моему, 11. Ну знаешь, ну тут перебивать, мне кажется, его не будет за пять штук, ну хотя есть много дебилов и кретинов. Да, сука, есть еще отдельный вид кретинов, которые отвечают на правила хоть бы что, лишь бы попытаться пройти на админку. Вы представляете, если бы он стал администратором, что бы он вообще творил? Картина, сука, маслом. Он делает отчет, может быть, еженедельный а разборе жалоб и такой пишет, «Я сегодня забанил 10 РДМщиков по ВИН-номеру». Они его перебьют, но я их забаню по ID, чтобы они не обошли нашу систему по разбанам. Сука, так и представь. Сука, ладно, продолжаем. Пермач это за энд меслаб, а если энд ювит, то это как бы не пермач. Подумай хорошенько. Ну, неделя, месяц, бана где-то. Смотри, если ты играешь, да, ну, допустим, вот ты игрок, Играешь, и, и решил, ну, как бы, поформить денег, и включил фьючер Bitminers. Скажи, пожалуйста, как администратору понять, что у тебя работает фьючер Bitminers? Типа, подлететь ко мне, я могу объяснить ему, что вот это работает. Ребята, вот давайте честно, вы поняли смысл вопроса? Future Bitminers к вам подлетит админ, как вы объясните админу, что у вас стоит Future Bitminers? Блять, это название аддона просто, в котором есть вот эти вот битмайнеры. Что это, сука? Он реально думает, что ему какие-то вопросы по существу до сих пор задают, а между прочим, это где-то уже полчаса этого обзвона. Ты знаешь, что это чит такой, вообще-то? Ну, в смысле, ты бы... объяснишь? Нет, ты, ад, ты админ, как бы, да? И тебе нужно понять, что у человека фьючер битмайнерс. Вот как ты будешь написать? Могу последить за его экраном, в принципе. Угу. и что там будет видно? ну всякое можно смотря, ну, что у тебя например ну типа смотри, какая админка еще на сервере типа она показывает иногда как, как некоторых некоторые. Угу. Ну у нас, это, может... uh, у нас стоит в данный момент rs 40 turbo ну вроде неплохо rs турбо, довольно таки неплохо насколько мне известно сука кто да не понял, короче, RS4.0 Turbo, это вообще-то Audi RS4 <laughs> на турбине, блядь, с турбированным двигателем, сука. <laughs> как он просто верит в эту хуйню. <laughs> а, вот смотри, есть две версии, TDI и TFSI. Смотри, значит, у TFSI... Там э, эти самые Ванос Есть Ваносы, и... а есть Ваносы, это две разные да. вещи. Сука, срань господня, блять. Баносы и Ваносы, сука. Короче, Ваносы это тоже автомобильный термин. Хотите, гуглите, хотите, не гуглите. Я уже заебался вам расписывать. Это все просто. Я буду иногда вставлять вот такие вот пояснения голосовые. Сука. Баносы и Ваносы. Они это чистят, во-первых, да, всю вот профильную информацию басистика. о человеке. Да. Ну, это ты тоже, да? Конечно, там все вообще высвечивается. Вот таким образом ты бы и выследил у человека, у которого фьючер битмайнец. Угу. Ладно, хорошо, подожди. Мне надо больше понять вообще на, на ты, потому что сложная ситуация сейчас. Итак, спустя несколько десятков минут такого томного и долгого набора, он все-таки начал себя потихоньку выдавать, но потом выкрутился. Не знаю, честно, я просто там сказал 1000 так. То есть ты, ну, ты всегда тогда типа, если ты не знаешь, что ты, ну, не говоришь, не знаешь, не идешь к старшему, а ты просто так долго голды говоришь, нет, почему? С таким успехом, значит, подожди, стоп, я немножко не прослушал, но с таким успехом можно даже сейчас утверждать, что ты, наверное, и на наборе так отвечал сейчас у нас. Нет, почему? То есть вот в тех ответах ты уверен на сто процентов, которые давал ранее? Давай, ну как, я Я, я. я, я главы думал очень хорошо, как вот и тут я сейчас подумал. Блять, он очень хорошо думал, как он говорит, насчет того, чтобы вычислить у человека фьючер битмайнер, блять. А если вы не поняли до сих пор, фьючер битмайнерс название Аддона на битмайнеры. Вот, а админок TFSI, TDI и уж тем более RS4 Turbo не существует. Да, то есть про TFSI, про Ванос это знал, да? Как ну, меня, про как бы IGS modification тоже, да? Нет, вот это он мне не говорил, он мне говорил, получается, там что-то запрещено письменно делать и сластика. То есть это единственное, что он тебе сказал? Ну, единственное, что предупредил меня, да. Ребята, ответственно вам заявляю и предупреждаю вас. Нельзя строить писюны на серверах DarkRP. Спасибо за внимание. Подготовил немножко понимаю. к этому. А про, там, вот, допустим, Пранк System или там... Нет, нет, нет. Лоадеф, там, фон, Нет, у меня вот такие два только. СА, про SSH, rewards, там, про по Smart Snap, по, по TFA Bass, по TFA Weapon, uh, Tool Fade, mm -hmm, как бы Tool Keypad, uh, Tool Permaprop, Tool First Person, вот это вот он тебе говорил? Нет, я Leaf, сам X. читал. Сам читал, да, про них? Ну, немного сам читал, да. Это в памяти немного держится, так, что а я вот ты читал? Нет. А, почему? Ну вот если ты не читал, почему ты отвечаешь? Ну, пытаюсь как-то такое. Так значит ты про ТДА не читал? Ну я пролистывал так, если говорить. Т так ты видел ТДА там есть вообще или нет? Там да есть он. Должен был. А пункт какой, подожди, сейчас я еще раз открою, просто я тебя спрашивал так, не читая. Он на серьезных щах мне рассказывает, что там есть пункт про TDI и TFSI, но он их просто не читал, а пролистнул. Понимаете, во время набора, когда администраторы 100% сидят с открытой страницей правил, которые, ну, априори должны знать правила наизусть, он им утверждает, что там есть какой-то несуществующий раздел, бля. Какой конченый идиот что да. такое NPC? NPC это игроки типа можно сказать ну либо боты угу. но больше этот ботан относится вроде как угу. я а, вот да, сижу, должен... не знаю, минут 20 с вами я вот могу сказать зипу, ну давай матбинку он прошел мне кажется Бо. ты реально угу, Томас да. Шелби вот, тебе сто процентов быть у нас на администраторке ну все, сейчас как интернет, тогда включается, буду приступать. Угу. Да, главное про DFSI ну, типа... и TDI повтори. Иванаса обязательно. Да, значит, да, завтра... я сейчас займусь этим делом. Завтра еще раз садишься, значит, читаешь про маслосъемные, обязательно. Вот это очень важно. Очень. А завтра так, гильзовку. Изучи полностью гильзовку. Это очень важно. Зашел. Значит, дальше значит, записывай. В чем так разница так. 15 В40 и 30 В40? Это вот, блять, вот что какой 15 В40 и 30 В40. Значит, так, так э -э да, это, кстати, а. ну, реально нужно знать на самом Пол деле. Да, полусинтетика и синтетика, чем отличается. Почему автоэкзек работает только на полусинтетике? Значит, э дальше. А синтетика и, почему и, используется и, именно и, с NPC, а не с да. Hitman? Да. И, Давай а... просто тогда пункты скажешь, какие там надо. А да, там все нужно. Помню. Открой я правила, найду, открой, знаю, да. открой. А открой да. сейчас правила, там все будет сейчас написано. В группе там они есть. есть. Ладно, записывай уже. Некогда мне. 8970. Это, это куда? В телефон. А. Завтра в 15 часов дня по МСК позвонишь, скажешь. Как позвонишь, наберешь. 8 970, uh -huh. 763 uh -huh. 52 55 uh -huh. Все, запиши И, значит, чем отличается Моновпрыск моно от газораспределения Тоже, чтобы знал значит, И про Битурбо тоже почитаем Ладно, Это пора Это привилегия такая, если что Да, да, подсказка да, Пока и что сейчас, блять, было, Артур? Что это? Блять, он все, блять, либо это очень жирный троллинг, либо я не ебучу это сейчас, это какой-то пиздец, блять. Прикинь, я его говорю, блять. Я ему реально подписывал в домер, говорю. Блин, такой... я просто открыл, блять, ФТП и перечисляю, блять, наши отземы, Он мне говорит, он мне говорит, говорит, за фьючер майор, говорит, 1200 секунд это какие-то, слышишь? Я тебя потом объясню, ты блять Это, это пиздец, Я ему спрашиваю, фьючер битмайнер он говорит Ну говорит, посмотри через спектратора, бля. Боже мой, Кабоне Ю, ЮЛХ говорит Говорит, за ЮЛХ нахуй 60 секунд, Говорит, за ЮЛХ, блять, 1200 Господи! Слушай, знаешь, можно новую не рубрику. Играет, слышишь, это я тебе говорю, можно новую рубрику вводить вот, если ты... Если бы нахуй ты не пришел сегодня, если бы я не решил его позвать, мы бы, блядь, даже не узнали, что такие люди есть вообще. Блядь! Что лучше спрашивает, ТДА или ТФС? Я тебе это попрошу. Он, слышишь, он лучшим перекупом после нас станет в этом мире, понимаешь? Да не, блядь. Блять, пиздец, просто. Есть, надо я, додуматься, ему автомобильные да, какие-то термины значит, горит на опросе на админку, пиздец. Блять, ну ты. Ёлка, на админа пиздец. попасть. Блять, ну, ты понимаешь, он даже не думает. То есть, он а, ему ну, главное. Наверное, Джой секунд дается за LULX. Блять, понимаешь, ему главное пройти, ему похуй вообще. чё я нахуй его спрашиваю? Ему поебать, ему он бьет просто, понимаешь, пальцем в небо. Он даже не слушает, что я спр... Я, блядь, полный бред спрашивал. Я, блядь, надо было... Блядь, про этот, про донат со сталкера онлайн я начал хуйню запирать, как лошадь. Да. Блядь, какой, говорю, софт блять блядь, хищник м Он еще номер записал, за его звонить будет. Я прикинь, за кого-то зарегистрирован, блядь. И пусть меня блядь. I'll <laughs> cry